Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре мы расскажем вам про новую подсистему от компании J-Tech под названием Exit Grip. Поскольку в наши руки попал образец не для продажи, то итоговый вариант может отличаться от нашего. Поставляются устройства в белой картонной коробке. На лицевой стороне нарисован сам мод, название комплекта и иконки, информирующие о преимуществах данной модели. На противоположной стороне указана комплектация и технические характеристики. Также есть кратч-код для проверки на оригинальность и указан цвет устройств, которое находится внутри упаковки. Сбоку расположились все ссылки на социальные сети. Открываем коробку и сразу же видим собранный комплект. Под ним располагается инструкция, запасной картридж с испарителем, запасной испаритель с сопротивлением в 0,4 Ом и USB кабель для зарядки. Технические характеристики мода. Размеры. Высота 74 мм, ширина 40 мм, толщина 21 мм, вес 74 грамма, емкость аккумулятора 1000 мАч, объем картриджа 4,5 мл, либо 3,5 мл. Корпус выполнен из цинкового сплава и пластика. С двух сторон установлены декоративные панели с рисунком. Сверху расположился 510 й двухоринговый дилериновый дриптип черного цвета. На лицевой панели устройства находится рельефная и довольно большая кнопка Fire. Ниже расположился индикатор заряда аккумулятора. Под светодиодом встроен разъем microUSB. Exit работает только в режиме bypass, никаких регулировок мощности в нем нет. Также нельзя не упомянуть про технологию DBP. По сути, это аналог термоконтроля, только он работает постоянно. Благодаря данной функции устройство может самостоятельно отключиться, если вы пытаетесь сделать затяжку, когда в картридже закончилась жидкость. Такая защита убережет испаритель от преждевременного перегорания. Перейдем к картриджу. В комплекте их два. Один из них одноразовый и рассчитан примерно на 10 заправок и его объем составляет 3,5 мл. Второй картридж работает на сменных испарителях серии X, отлично зарекомендовавших себя еще по устройствам серии Ega Объем этого картриджа составляет 4,5 мл. Запасной испаритель обладает сопротивлением в 0,4 Ома и достаточно большими отверстиями для подачи жидкости, поэтому он отлично справится почти с любыми жидкостями. Помимо испарителя, который установлен в сам картридж, в комплекте есть еще один запасной. Из преимуществ данной модели можем смело выделить сменный дриптип, возможность замены испарителя, большой аккумулятор и самое главное, это защита от гариков. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретнетбай и до встречи на нашем канале. Красиво.